В предыдущем видео мы выяснили, что давление на политиков с помощью уголовных дел, а также существующее осуждение общества, сакрализация власти и прочее, само по себе препятствует проведению честных выборов. Давайте рассмотрим, что еще нужно для надлежащей оценки политиков и ситуации в стране. Кроме самих политиков, необходима информация о них. Например, их политические программы выступления, дебаты. Чем подробнее, точнее, разнообразнее аргументированнее будет информация, тем лучше. Поговорим о политических программах. Скажем, в 2012 году у Путина была программа, с которой, как мне показалось, вообще не было ни одного конкретного слова. Чтобы дочитать ее от начала до конца, нужно обладать адским терпением. По такой программе тоже можно оценить политик. Ничего конкретного в программе, значит, политик не знает, что делать, или боится критики программы. Однако, для положительной оценки программа должна обладать конкретными положениями, захватывающими значимые сектора экономики и права. Если ни один из политиков не предлагает конкретной программы, то гражданам предлагаются безальтернативные выпады. Действительно, неконкретные программы означают, что все эти политики должны получить отрицательные оценки. Ведь их невозможно оценить. Они скрываются от оценки избирателей. Значит, выбирателю не из чего выбирать. Ведь выбор должен быть осознанным. Нельзя выбирать кота в мешке. Кроме программы, есть еще выступления и политические дебаты. Например, в 2012 году Путин даже ради приличия не стал участвовать в дебатах. Зачем? И так их берут. Таким образом, позиции кандидатов могут быть избирателю даже неясны. Очевидно, что в таком случае оценка даже существующих кандидатов фактически затруднена. Что негативно влияет на честность выборов. Далее идет информация о состоянии дел в стране. Это как информация об экономическом устройстве, так и о правовом устройстве страны, конкретных показателях экономики или о чиновниках. Здесь мы видим несколько демократических инструментов. Например, счетная палата. Но не в том виде, в котором она работает у нас, а в том виде, в котором она должна работать. Сейчас счетная палата – это какой-то общий контрольно-ревизионный орган. Однако, в реальности, Счетная палата – это орган парламентского контроля. Дело в том, что парламент исполняет сразу две функции. Он выступает как орган законодательной власти и как орган контроля исполнительной ветви власти. Именно для этого ему и даны такие полномочия, как, например, импичмент или объявление недоверия правительству. Именно парламент и счетная палата – должны расследовать информацию о коррупционных происшествиях в правительстве и Генеральной прокуратуре. Именно их независимость и объективность являются тем фактором, который обеспечивает избирателям достоверную информацию. Если бы такие расследования проводились, это позволило бы привлечь к ответственности виновных и, в то же время, оправдать невиновных, ударив по недобросовестным расследованиям. Таким образом, Счетная палата представляла бы объективную информацию для граждан, обеспечивая возможность негативной оценки политиков при власти и одновременно обеспечивая защиту добросовестных политиков. Далее. Кроме парламентских процедур, есть еще и статистические данные, позволяющие людям оценивать ситуацию в стране не только со слов политиков при власти. Если статистическая информация скрывается или искажается, то ни оппозиционные политики, ни обычные граждане не могут провести независимую оценку ситуации в стране. Чем может воспользоваться слабая, но недобросовестная власть? Поэтому для обеспечения честных выборов Росстат также должен быть независим от исполнительной власти или парламент должен иметь свои статистические службы. Как видим, реально это не так. Подведем итог. К этому моменту мы выяснили, что для честных выборов необходимо общественное поощрение политической активности, обеспечение безопасности политиков, в том числе начинающих и региональных, общественное неприятие политиков, представляющих недостаточную информацию о своих программах, обеспечение наличия независимых от исполнительной власти контрольно-ревизионных органов и статистических служб,